Сейчас начнем церемонию бармицвы. И, и все участники, выйдите вперед. Я прошу, чтобы все встали. Мы скоро вынесем свитки. at the time. Yeah. באוחת האדון המבורא, ברוח האדון המבורא לעולם ועד. ברוח האדון לאנו מלחולם. השיר בחרבנו מכל אמנים ונתנהנו את תורהו. ברוח האדון נתנה תורה. amen. אפשר אפשר לשבת. לפני שיתד תתחיל לקרוא אני רוצה לגיד כמה מילים. לפני שיתאי תתחיל אני רוצה לגיד כמה מילים. До того как Итаи начнёт, я хочу сказать несколько слов. Иногда люди говорят, если вы верите в Иешуа, значит, вы христиане. Мы видим из истории, что в конце первого столетия мы читаем, что Турки э, в Антиохии, которые стали первыми верующими в Иешуа, впервые стали называть себя христианами. Для еврея, который э, вырос здесь, в Израиле, его вера в Мессию Иешуа ничего не изменила в его идентификации. Он остался быть евреем, соблюдающим Тору, митвот, соблюдающим заповеди, и он э, исполнил еще одну заповедь, э, которая написана в Торе, э, при верьте в того, кого пошлет Бог, лидера такого же, как я, сказал Муше. И поэтому те последователи, первые последователи еврейские Ишуа 2000 лет тому назад, они uh, укрепили свою веру, они укрепили свою еврейскую веру, свое иудейство. И один из э, древних э, обычаев, и у нас вообще не тоже, мы празднуем э, бармицва. И любой еврейский мальчик в 13 лет э, поднимается к Тори впервые в жизни. И его вера э, в Мессию делает его еще больше евреем. PARASHAT HASHAVUA NIKRET KETISA, בספר שמות פרק שלושים, פסוק שתיים ושלושה ועשרים ואחד. ניידתית глава из Ketisa из книги Исход, тридцатая глава, с двенадцатого по двадцать стихи. וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תיסע את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפיקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפיקוד אותם. זה יתנו כל עובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש עשרים גירה השקל מחצית השקל תרומה לאדוני כל העובר על הפקודים מבין עשרים שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני העשיר לא ירבה והדל לא ימית ממחצית השקל לת, לתת תרומת אדוני, אדוני לחבר הנפשותכם בח הת קס הי ורי מת בנ יסרל ונה תההותו ע לבודת או ל מוד ויה לבנ יסרל לזיקרון יפנה הדוני לחפר נפשות חם וי דבר הדוני ל מושל מו וייתה נחושת בקנו נחושת ה חצה ון בין אוהל מועד ובין המזבח ונתתה שם מים ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד יחצו מים ולא יעמותו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אישה לאדוניי ורחצו ידיהם ורגליהם ולא יעמותו והייתה להם חוק עולם לא ולזרו לדור אותה העם ברוך אתה ה' אליון מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את ברוך אתה אדונائي נותן התורה. Amen. ספירה של אנשים או חפצים מזביז אלכה שAspectRatio הם גם הבילים שלהם. Когда мы считаем людей или какие-то предметы, это указывает на то, что тот кто считает, они принадлежат ему. חפצים של מישהו אחר. זה לכל הפחות לא קלה, לא יafe. ו to считать какие-то вещи или что-то принадлежащее другому, по крайней мере, некрасиво. אַמִּי שְׁאֵל שָׁחַק כֻּלּוֹ לְאֱלֹהִים. весь народ Израиля принадлежит Богу. и Бог искупил свой народ из рабства от рабства фараона для того, чтобы они служили ему. И недельная глава начинается китиса, и значение этого поднять свою голову. И народ Израиля принадлежит Богу, и их жизнь посвящена для того, чтобы услужить Богу. Поэтому подсчет народа имеет значение остановки их работы. Если ты, как Моше, захочешь продлить исчисление сынов Израилев, то они должны принести жертву за себя и прекратить свою работу и служение Богу. А <говорит> по-другому они их постигнет разрушение, и это согласно праведному суду. <говорит> и потому что народ Израиля ⁇ это собственность Бога, а написано про нашего Бога, что наш Бог ⁇ Бог-ревнитель. <говорит> И когда э, была заповедь исчислить народ э, всех от 20 лет, лет и выше, э, то для этого были две цели. Первое, для того, чтобы знать, сколько есть э, военноспособных э, людей, и второе, знать, сколько будет налогов. מושה תיעיל לadar כמם משלם אמיסי מישנה וכמם גדול לצוות. מושה должен быть знает сколько есть на логоплательщиков и насколько большая у Израиля армия. אנו רואים מכתובים שבע אלוהים מצוות על מושה ועונ להרחק מפקד. и первый раз в писаниях мы видим что муше что Бог заповедает муше и исчислить народ. וקניגי צ'יסלה, פרויה גלבה, פרוי סטיח. וידבר אדוני על משה במדבר סיני בועל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לציטם מארץ מצרים לעומר עשו את и сказал Господь Моисею в пустыне Синайской в скинии собрания в первый день второго месяца во второй год по выходе их из земли египетской говоря: исчислите все общество сынов израилевых по породам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно, а двадцати лет и выше всех годных для войны у Израиля по ополчениям их исчислите их ты и Арон. Потом мы читаем про то, что Бог сделал все, как повелел Ему Бог. В книге чисел, ну далее это какой? ארבעה וארבעה, сорок стих, חמישים, пятьдесят и sí, sí, sí. сделали сыны израилевы как повелел господь моисею так они и сделали и мы видим пример давида в начале своего царствования дьявол искушал его такой мыслью что народ израиля принадлежит ему самому במילים אחרות, הוא צא לדיות כמה כוח יש לו. דודית חтелו także to исчислить народ ו to узнать, насколько велика его армия, и другими словами, он хотел узнать, насколько велика его сила. он исчислил народ. И uh, Давид впал в то искушение, когда он подумал, что его сила зависит от численности его армии. Кровати, и он забыл, что все свои войны он выигрывал, потому что Бог был с ним. И здесь он впал в это искушение, и тем самым принес большое несчастье своему народу.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 והביאו אלי ועדה את מספרם והיום יואב יוסף אדוני על אמו כעום מאה פעמים עלו אדוני המלך כולם לאדוני לעובדים למה יבקש זאת אדוני למה יהיה להשמע לישראל דוד הרח, там написано, что искушал дьявол Давида, и он сказал, и он дал ему такую мысль пойти исчислить народ. И когда Давид приказал своему военачальнику, военачальник сказал: не делай, да не делает этого царь, потому что весь пусть Бог исчислит, пусть Бог умножит свой народ. Но Давид все равно настоял на своем и захотел перечислить его. И Бог увидел, что в глазах Божьих это было неправильно, и Он наказал Израиль. Вторая, второй пункт. Когда Бог заповедовал пол сикля серебра заплатить, это, это была цена для бедного и для богатого одинаковая. И это учит нас только тому, что все мы равны перед Богом. אין לי יותר חשוף, מוחשאר, יפה, חחא, מוחותי. Нет никого, который более важный, более uh, талантливый, uh, красивый, умный или грешник. Куда ну хотим в отамида, и для каждого хадмы тану, есть бидиук, маше Элоим наталло. Мы все uh, грешим одинаково, и для всех есть одинаковая жертва. אין לי יותר חשוף, מוחשאר, יפה, חחא, מוחותי. Куда ну хотим в отамида. ولכל אחד מتنا משבדיו כמו שאלוים נתנו לו. Все у нас у всех одинаковая одинаковая помери того что Бог дал нам. Лхен А Машиях натанет отцмо, а воу Поэтому Машиях пришел одинаково для всех нас и нас и пролил свою кровь за всех нас раз и навсегда. Аришонаל לקוריאנטים וברשימ. Первая 620. אלו במחיר נקטתם, לכן כבדות אלוהים בגופם, בגופם. Ибо вы купили дорогою ценой, поэтому представляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые судь Божий. Какой урок мы можем вынести из всего этого? Yeshua принес в жертву себя для того, чтобы искупить всех нас и чтобы мы не были рабами греху. Я благодарю Бога, что Бог дал мне жизнь, я принадлежу Ему. משה קוליום מברכתו תי לפני השנה בברכת ארון. Я хочу сказать огромное спасибо моей маме, которая меня вырастила и заботится обо мне и каждый день благословляет меня перед сном благословением Аарона. И я чувствую это благословение на протяжении всего צריך и я благодарю своего папу за его любовь и заботу, и за то, что он всегда рядом, когда я нуждаюсь в нем. Я благодарю своих бабушек и дедушек, бабуш бабушку, свою и дедушку, которые всегда были рядом со мной и всегда помогали мне, когда я нуждался в них. קודם כל כל כבוד. תתחה? זה יא מצר מצר. молодец. טוב. אנחנו עכשיו נאמוד אנחנו אנחנו ניקח ספר תורה. אחרי אנחנו נו. ניב... Мы сейчас уберем свитки, а потом мы благословим Итайя и всю его семью. Это та Тора, которую Господь передал народу Израиля рукой Моисея. Это та Тора, которую Господь передал народу Израиля рукой Моисея. רב חסד ועמת ועיה אחרי כן אשפוח את רוחי על כל בשר עץ חיים אי למה חזיקים בה Даркей Ноам, в колне Адонай, Элеха Хадеш, Хадеш, Мама, папа, бабушка, дедушка, все родные, пожалуйста. Если есть общины, <звы> пожалуйста, подойдите. Там вот каха. Бабушка возле тебя. Папа, где папа, дедушка? Итхак, Женя, Дима, идемте сюда. Мы хотим благословить эту семью. И вы просто молодцы, проделали огромную прекрасную работу. Одно из значений имени Итай, что ты идешь со мной. Он, и он молился, помоги мне идти с тобой. Я думаю, что это самое сильное и правильное высказывание. Отец наш Небесный, мы молимся за Итая, чтобы он был умным и сильным и рос в вере и мы просим, чтобы ты помог ему достичь все, что ты приготовил для него <решно> и помоги ему пройти все uh, падения и испытания, которые есть в жизни, но помоги ему всегда выходить победителям и принадлежать тебе. <разум> и мы молимся за всю его семью. За папу, за маму, за брата, дедушку и бабушку. אנחנו מתפללים שאתה תישמר ותירח אתם. Пим просим, чтоб ты сохранила благословел их. И вархеха Адонай, и ишмиреха. Яер Адонай панав и леха, ви хунеха. Иса Адонай панав и леха, вясем леха шалом, лахем шалом. Амин. Итак, я хочу сказать несколько слов. הтайחנטה, התפראשא, מאמש מאמצ. ты подготовил это толкование и главу и действительно приложил усилия. במת זה לכאח, בתאכזמנ, זה ל'אפאשוד, אבולד גבאר это взяло время, это не было просто, но ты все преодолел. התיידא לאמשית זה. ותגש את התיידא. ותגש את התיידא. ותגש את התיידא. ותגש את התיידא. ותגש את התיידא. ותגש את התיידא. ותגש את התיידא. ותגש את и когда ты идешь по жизненному пути, также прилагай такое же усилие. Но чтобы это усилие было по отношению к Богу. И, возможно, будут какие-то разочарования в жизни. Михшолим, возможно, какие-то падения. И, и будут радостные дни. Но иногда нужно будет прилагать это усилие. И я была сила Иешуа делать эти усилия и преодолевать. Аминь. Итай, Коля кого сынок, я очень тобой горжусь. Ты молодец. Слышно меня? Имя Итай, мы видим, имя Итай мы читаем, это был такой добрый воин, который воевал вместе с Давидом. Я желаю тебе, сынок, быть таким добрым воином, преданным. Я желаю тебе, сынок, быть как Давид, который любил Бога. А еще написано про Ишуа. Ишуа возрастал в Божьей любви и премудрости у людей и у Бога. Я желаю тебе, чтобы ты возрастал в Божьей любви и премудрости у людей и у Бога. И еще одно место, которое мне постоянно э, в сердце моем, в притчах написано «Береги сердце свое». С него источник зданий. Береги сердце свое и пусть оно будет всегда для Бога. Я хочу поблагодарить в первую очередь Нину, потому что это колоссальная работа обучать недельное чтение Параша Если вы ее откроете, вы посмотрите, нету ни запятых, ни точек. Я никогда не знала об этом. И она идет учиться по Таамим. И это совсем не просто, это дар обучать. Если ребенок старается, то получается поэтому нина огромное тебе спасибо за твой вклад большое спасибо также ширли которая нам помогла сейчас одну секундочку это подержи я хочу. Спасибо большое Нина. Я хочу сказать спасибо большое Марку и его семье, который изготовил очень вкусный плов, и он вас ждет после собрания. Я хочу спасибо сказать Наде и Лиле и всей ее команде, которые приготовили все это. И Я хочу сказать спасибо всем вам, что вы пришли с нами спраздновать радость, спраздновать этот праздник. И я вам очень благодарна, вы моя семья. Я благодарю также, что у меня была возможность привести мою маму сюда и моего папу, чтобы они посмотрели, что у нас еврейская община, мессианская община, не христианская. Спасибо большое всем. Нина. Итай, спасибо, что ты проводил со мной уроки, или я с тобой проводила уроки. Я хочу сказать родителям и бабушке с дедушкой, и брату, что у вас просто очерк. Итай, у тебя золотое сердце. Ты очень умный, рассудительный, дайкани, пунктуальный, воспитанный. И я тебе хочу пожелать, чтобы ты избрал, искал волю Божью в своей жизни. И тогда ты будешь успешный, и у тебя все получится в жизни. Азальтов. <реклама> <плес> а, Итай, мне выпала честь от нашей шабатней школы поздравить тебя. Не знаю, как ты, я лично очень люблю путешествия. И, в принципе, в жизни нашей вся жизнь – это в некотором роде путешествия. Первые последователи Ешоа до того, как их там в Антиохии начали называть как-то, их называли последователи пути. И когда ты сегодня открыл Танах, открыл Тору, прочитал оттуда, ты сверился с GPS, другими словами, посмотрел на карту этого пути. И в жизни будут разные моменты, будут моменты, когда непонятно куда идти, будут моменты, когда заблудился, но в этот момент не стоит отчаиваться, стоит снова свериться с GPS открыть посмотреть и идти дальше тем путем, который указывает эта карта, которую ты раскрыл сегодня перед всеми. Пусть Господь благословит тебя, даст мудрости в этом и от шабатней школы общины возвращенные на насион вот те маленькие сувенир. Uh, я okay. это okay. Дорогой небесный отец, мы благодарим тебя, Господь, за эту прекрасную семью. Я даже не знал, что она такая большая. Еще есть братья, сестры, родные, близкие. Но, Господь, мы благодарим тебя за то, что ты есть, за то, что ты пришел, чтобы мы были здоровы, чтобы мы были спасены, чтобы мы знали тебя, чтобы могли идти за тобой, Господь. И я прошу тебя, Господь, за маму, Вики, Господь. Ты сказал, что будете возлагать руки на больных, будет и приходить исцеление. И мы молимся, Господь, чтобы пришло исцеление от макушки головы до самых пятых ног, чтобы ты помог ей, Господь, дал ей силы в здоровье, в суставах. Во всех, чтобы все органы функционировали нормально, нормализовалось давление, Отец, во имя Ищу. И мы просим, Господь, чтобы Ты, Господь, дал ей понимание встретиться с Тобой настолько близко, чтобы, Господь, была спасена душа и было исцеление души. А тех ран, которые были раньше, по жизни, Господь, во имя Ищу. Аминь. Похлопаем семье!